Всем привет! С вами Максим и вы на канале Путь к Истине. В современной официальной науке огромное количество двойных стандартов и практически никто на это не обращает внимания. В данном видео мы рассмотрим ТОП-10 самых явных противоречий в официальной науке. Ну и что, поехали? По официальному представлению все элементарные частицы являются одновременно и волной, и частицей. Например, протоны, нейтроны или электроны. Но как вы думаете, может ли такое быть, если у волны и у частицы абсолютно разное и противоположное друг другу свойства? Поэтому логично было бы сделать вывод, что частица не может одновременно иметь и те, и другие свойства, полностью противоположные друг другу. Но официальная наука пытается навязать невозможное. Она утверждает, что частица одновременно и волна, и частица, что в принципе невозможно. Если у вас есть другое мнение, напишите об этом в комментариях. Ничего не бывает быстрее скорости света, об этом заявляет теория относительности Эйнштейна, на которую опирается официальная наука. И в то же время официальная наука опирается и на теорию всемирного тяготения Ньютона, в основе которой лежит мгновенное распространение гравитационных волн. Другими словами, наука как бы говорит, что нет ничего быстрее скорости света и одновременно с этим допускает мгновенное распространение гравитационных волн. Из формулы всемирной силы тяготения следует, что сила тяготения напрямую зависит от масс обеих тел. Чем более массивны тела, тем они сильнее, а следовательно и быстрее притягиваются друг к другу. Это как раз объясняет то, почему более тяжелые предметы быстрее падают на землю, а легкие – медленнее. Но если мы сравним скорость падения двух тел в вакууме, то мы обнаружим совсем другую картину. Тяжелые и легкие тела падают с одинаковой скоростью что на все 100% противоречит формуле всемирной силы тяготения. Но официальная наука попыталась объяснить это явление, заявив, что совсем не важно, какие массы у тел, они всегда будут падать с одинаковой скоростью. Таким образом, опираясь на формулу Исаака Ньютона, мы прекрасно видим, что сила тяготения, как и скорость сближения тел, напрямую зависит от масс этих тел. И одновременно с этим наука нам как бы говорит, что неважно, какие массы у тел, они всегда будут сближаться с одинаковой скоростью. Вот вам и двойные стандарты. Если у вас есть что сказать по данному поводу, напишите об этом в комментариях. Но ну, а мы идем дальше. Сингулярность, которая лежит в основе теории большого взрыва и черных дыр, имеет максимально возможную плотность и температуру, что полностью противоречит современной физике. Ведь повышая температуру, уменьшается плотность вещества, и наоборот, понижая температуру, плотность увеличивается. О том, что сингулярность противоречит всем законам физики, согласны практически все ученые, среди которых и сам Стивен Хокинг. Вот только непонятно, раз ученые прекрасно понимают, что сингулярность не имеет ничего общего с реальностью, Тогда почему они продолжают создавать теории, в основе которой лежит та самая сингулярность? Таким образом, официальная наука говорит, что сингулярности не существует, поскольку она полностью противоречит современной науке, и в то же время они создают теории, в основе которых лежит та самая сингулярность. Из школьной программы все мы знаем, что атом кислорода является двухвалентным, но если мы откроем таблицу Менделеева, то мы увидим, что кислород находится не во втором валентном ряду, а в шестом. Современная наука пытается усидеть на двух стульях. Она говорит о двухвалентном кислороде, но при этом с умным видом ставит его в шестой валентный ряд. Таким образом официальная наука говорит, что кислород является и двухвалентным, и шестивалентным одновременно. Или как это понимать? А вы что думаете по этому поводу? Напишите об этом в комментариях. Ну а мы идем дальше. Еще со школы нам известно, что одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются. Все довольно просто. Но если мы вспомним, как образовываются химические связи, то мы обнаружим совершенно обратную картину. Например, при ковалентной связи соединение атомов происходит путем соединения электронов одного атома с электронами другого атома. Но по логике вещей эти электроны должны отталкиваться, так как одноименные заряды всегда отталкиваются, но при химических связях они загадочным образом соединяются. Методом логических умозаключений приходим к выводу, что у официальной науки одноименные заряды могут одновременно и притягиваться, и отталкиваться. По официальным представлениям масса фотона равна нулю. Если бы фотон имел массу, то это привело бы к дисперсии электромагнитных волн в вакууме, что размазало бы по небу наблюдаемое изображение галактик. Квантовая теория также согласна с этим утверждением. Если бы масса фотона не равнялась нулю, то электромагнитные волны имели бы не 2, а три поляризационных состояния. Но если мы воспользуемся знаменитой формулой Эйнштейна и подставим в нее нулевую массу, то энергия частицы станет нулевой. А по представлению современной физики частица не может иметь нулевую энергию, то есть абсолютно любая частица должна иметь энергию, а значит и массу. Таким образом, официальная наука согласна с тем, что масса фотона равна нулю, и одновременно с этим согласна и с тем, что масса у фотона все-таки больше нуля. Пример с фотонами наиболее интересен, поскольку даже в Википедии масса фотона указана неоднозначно. Она указана там как 0 и как определенное значение. Но что самое интересное, масса здесь указана не в килограммах, как ее принято обозначать, а в энергии. Как известно, у атомов имеются электроны, которые располагаются на различных орбитах атома. Нас интересуют внешние электроны атомов металлов. Откроем школьный учебник по физике за 8 класс на 71 странице. Внешние электроны атомов металлов плохо удерживаются на своих орбитах и поэтому свободно перемещаются по проводнику. Ну а теперь откроем учебник начала химии на 74 странице. Доказано, что в образовании химической связи между атомами главную роль играют электроны, расположенные на внешней оболочке. Между этими определениями мы видим явное противоречие. Таким образом, официальная наука говорит, что внешние электроны атомов металлов отрываются от самого атома и блуждают по проводнику, и в то же время она же и заявляет, что внешние электроны атомов не могут оторваться от самого атома, поскольку именно они отвечают за химические связи с другими атомами. А что вы скажете по этому поводу? Напишите об этом в комментариях. Теория всемирного тяготения Ньютона основана на классической физике, в которой говорится, что пространство и время абсолютны, то есть они никак не изменяются от материи и скорости ее передвижения. А вот теория относительности Эйнштейна основана на современной физике, в которой пространство и время не абсолютны, то есть пространство и время постоянно искривляются от материи и скорости ее перемещения. Но самое странное в том, что наука согласна одновременно и с теорией всемирного тяготения, и с теорией относительности. Какой можно сделать вывод? Раз официальная наука согласна и с теорией относительности, и с теорией всемирного тяготения, то по мнению официальной науки наша вселенная и абсолютно, и не абсолютно. Из школьной программы все мы знаем, что конденсатор свой заряд хранит на обкладках, то есть на проводниках. Но многочисленные реальные эксперименты показывают, что заряд хранится не на обкладках, а на диэлектриках. Получается, что в теории нам говорят одно, а на практике совсем другое. После данного эксперимента я прекрасно понимаю фразу «забудь все то, чему тебя учили в школе». И совсем не удивительно, ведь в школе нам говорят одно, а на практике совсем другое. Думаю каждый человек со мной согласится, что в науке не должно быть двойных стандартов, иначе это уже сложно назвать наукой. Современная наука находится в роли наперсточника, которая на один и тот же вопрос отвечает всегда по-разному.